Доброго времени суток. Меня зовут Дмитрий. Я пришел в тренинговый центр «Фомальгаут» к Александре Георгиевне Николаю Петровичу. Был на семинаре «Осознание». Мне очень понравилось. Посоветовали друзья, сказали здесь замечательные методики. И они были правы. Я сюда пришел в плохом настроении, но уже через там, 15-20 там, минут настроение резко улучшилось, мы разбирали такие вещи как негативные эмоции, как с помощью высоких вибраций, с помощью осознания. Осознание высокие вибрации побеждают все эти растворяют негативные эмоции, негативные вибрации и это все настолько ничтожно все эти эмоции становятся, что ты поднимаешься на более высокий уровень или там ступень развития и ты понимаешь, что все эти бытовые какие-то вопросы, все какие-то мелочи, они вообще настолько не имеют значения, а имеет значение твое высшее «Я», твоя осознанность, твое развитие. То есть ты становишься более полноценным, более счастливым, более радостным. Всем советую. Ура!